Внимание обратите, очень важно. Почему, почему вот этот Дурдой стал успешным? Основной скрыт было, что они были первыми, кто базар строил. Первых запоминает что? Лучше. Первых всегда запоминает лучше. Они были первыми. Вы должны всегда запоминать их, пожалуйста. Вот любой бизнес модели либо вы должны быть чего-то впереди, понимаете, они были первыми, кто это все начинал делать. Чем отличается Хаят от других гостиниц? Его бизнес-модель такой, он заходит всегда в сами бедные стран первыми. Любое государство, когда, если вы замечаете, он первый заходит в любой бедный стран. Например, у нас в Таджикстане до сих пор Рейдисона нет, Рексиса нет, других еще нет. Меркурий и других еще нет. Самые первые первых 90-х годах зашел Хаяр. И Кыргызстан тоже сами. Они заходят самыми первыми, когда все самое дешево, и покупают земли в самом выгодном месте. И они прекрасно понимают, что прекрасно понимают, что любой момент, в любой момент государство все равно делегация будет ездить. Делегация все равно существует, которая ездит, правильно? А депутаты, делегации, международные дипломатии им придется где-то в приличном месте их разместить. А, соответственно, так, международный стандарт – это хаят. Вы начнете понимать? Вот это очень-очень бизнес модель Самый первым заходит везде. Ташкенты тоже сами первым заходил. Узбекистане заходил, Армении заходил. В России. В любом городе он заходит первыми. Когда он не заходит в богатых стран. Это бизнес-модел. Вы начнете разницу понимать теперь? Понимаете, это очень важно. Например, Рексус заходит только там, потому что у слова аудитора это богатый, дорогой. В среднем за одну ночь в Рексусе платите 83-85 тысяч тенге, это 300 долларов. Он заходит только в богатых городов. Где, где богатый город и так далее. Это бизнес-модел. Специально зайти только то богатый город. Волмарт, знаете Волмарта, Америка, его историю расскажу. Это. Я сейчас несколько историй расскажу, быстрее у вас в голове будут складываться. Walmart брал 5000 долларов у своего э, теста и купил грузовик. И потом с этим грузовиком э, начал таскать товар. И первый раз сначала как? И видел, что как продуктовый магазин, и эти магазины торгуют. А потом их продал и просто арендовал напротив одного продуктового магазина и начал продавать сначала. И вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, из пяти тысяч долларов, которые занимал у своего теста и начал свой магазин. Его бизнес-модель не был первыми, кто это придумал. Это придумали похожего, до него. Но те, те распления занимались. Если вы преждевременно расширяетесь, это приведет к расплению. Быстрое расширение, оно никогда не приведет до доброта. Быстрый рост же не бывает. А что он делал? А Валмар был очень умный человек, он понял это, что он делал. Он просто бизнес-модель такой. Открывать по доступной цене только, только в районном центре. Он города не заходил долгие годы. Он открывался только в районных центрах. Большие магазины, доступные цены. Большие магазины, доступные цены. Только районные цены. А, соответственно, до него... Где-то 10 лет до него вперед был другой компания, который похоже делал. Но он начал расширяться, в города заходил. Когда в города заходил, он банкротился. А Walmart стабильно держал свой бизнес модел и двигался по нему. Только в районных центрах создал большие магазины. На сегодняшний день, магазины покажи, самые крупные магазины в мире по сету и так далее. Количество магазинов, как их в мире нет. Это только в Америке, еще в не видели еще, других магазинах не видели вы. вы. Вы должны понимать, что такое бизнес модель Если вы поймете это, у вас будут дела очень хорошо пойти. Ловили? Надо выбрать свой бизнес-модел и по нему потом двигаться.